Всем привет! И в данном видео я хотел бы рассказать о том, как изменить шапку канала и заменить стандартный аватар на свой. Для того чтобы перейти, нужно нажать на Мой канал вкладочку. И вы переходите на эту вот страничку. Здесь нужно нажать настроить вид страницы. Образ. Нажимаете и у вас меняется интерфейс. После этого вы можете изменить. Здесь высвечивается карандашик, вы можете изменить рисунок на свой заданный картинку и также можете изменить вот здесь вот изменить оформление канала в данный момент у меня оформление вот такое это нестандартное я самого сделал но ну, на скорую руку минут за 5-7 может даже меньше склепал так чтобы был не главный нестандартный потом нажимаете изменить оформление канала выбираете из файла который вы хотите загрузить только надо еще видеогайда заранее посмотреть, как делается вообще шапка канала, потому что там задать надо определенные размеры для того, чтобы она корректно отображалась. Плюс ко всему, ну там еще свои есть нюансы, отображение на планшетах, ноутбуках, больших плазменных телевизорах и все остальное. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч.